Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин, и в этом видео я вам расскажу о том, как закрыть долги. Еще один из способов того, как это можно сделать. Но Некоторые сразу скажут, Мерлин, сделать очень просто, надо взять кое-что, да? кое-что надо взять и пойти на большую дорогу. Но мой способ выглядит по-другому и он абсолютно законный. Если вам нравится эта тема, если вы хотите избавиться от долгов, поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь на мой канал. Игорь Мерлинком представляет. Итак, дорогие мои, что надо сделать для того, чтобы избавиться от долгов? Ну, я почему пишу это видео, потому что совсем недавно у меня на консультации была одна дама. И она мне рассказала, что у нее там несколько бизнесов рухнули, она набрала кредитов, ей надо что-то там отдавать, что-то там делать, она не знает, что делать. У нее там бешеные выплаты каждый месяц. Вот. И мы с ней подробно разобрались над тем, вот, что надо делать. И сейчас я решил поделиться с вами этим секретом. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Секрет состоит в следующем, что прямо сейчас те, у кого есть какие-то долги, какие-то кредиты, прямо сейчас произнесите вслух, что бы вы хотели с этими кредитами сделать. Так, я слышу, слышу сквозь, сквозь YouTube, сквозь интернет, я слышу, что вы говорите, надо закрыть кредит, надо избавиться от кредита, надо там отдать долги или что-то такое. Понимаете, да? То есть, вот что это означает, дорогие друзья, для вселенной, для, для, вообще для того, ради чего мы собрались. Это означает, что у вас стоит цель отдать долги, закрыть кредиты. Ну, с одной стороны, кажется, что это правильная цель, да, я хочу, там кто-то говорит, не я, Он говорит, я хочу закрыть кредит, я хочу рассчитаться с долгами, я хочу там избавиться от долгов, я хочу избавиться от кредитов там, и так далее. Ну, казалось бы, звучит правильно, но на самом деле, дорогие друзья, вот вслушайтесь в это, что цель заниматься этими кредитами, этими долгами, то есть у этих людей, которые так говорят, а я уверен, что 95% тех, кто смотрит, они так и говорят, говорят, да, я хочу закрыть долг, вот, вот, вот уже где этот долг, надо его закрыть распылить, да, уничтожить, вот, и на самом деле это будет неправильно, дорогие друзья, почему, давайте подползем к этому всему с такой вот необычной стороны, с какой стороны, вот давайте по энергетике, что получается, что человек ставит своей целью что-то делать, чтобы что-то там закрывать, а для себя любимого ничего, понимаете о чем я? В моей практике было несколько таких случаев, когда там мои знакомые, знакомые моих знакомых взяли в кредит достаточно дорогую машину и буквально через пару недель ее разбили и несколько лет выплачивали кредит ни за что. Представляете, как обидно? То есть так бы взял машину, вот ездил на ней, а так и машины нет, а кредит есть. И так попали в кредит. Но много таких различных случаев, у одних там товар не дошел, сгорел вагон там, ну и так далее, понимаете, да? Что с этим делать? Так вот, дорогие друзья, теперь внимание, слушайте, самый главный секрет того, как избавиться от долгов, как избавиться от кредитов, все это дело закрыть, уничтожить, распылить. Что надо сделать? Надо выбрать другую цель. Надо выбрать другую цель. Чтобы не было, знаете как, вот опять чуть-чуть в сторону отойду, чтобы немножко вам было ясно. Вот смотрите, вот человек, который, кстати, тот же самый случай разбили машину и платят кредит, что у них внутри происходит? Что эти люди, это семья, рабы, они рабы, работают, они злятся, что банк такой плохой, что вот они должны отдавать каждый месяц кредит, но они там брали не кредит, они брали автомобиль в кредит. Под, под кредитные условия. Понимаете в чем дело? То есть им нужен был автомобиль, а не выплачивать кредит. Так вот, и получается что это некое кредитное рабство так называемое, когда человек платит деньги, а для себя любимого ничего не получает. И что это, как это, как это, это знаете, что вот выйти замуж, а ваш муж будет, например, спать с другой женщиной. То есть вы видите, как он это делает, вы злитесь, и ничего сделать не можете. Нормально? Хотите вы так? Или вы хотите, чтобы у вас любовь, морковь там и прочее было? Нормально. Так что для этого надо сделать? Нужно, дорогие друзья, вот, вот этот самый секрет состоит в следующем, что нужно выбрать цель, чтобы он был, чтобы эта цель была за пределами выше вот, вот тех обстоятельств в которых вы оказались, то есть вам нужно выбирать цель не закрывать кредиты, а получить доход, который заведомо больше. Вот представьте, если у кого-то кредит там надо выплачивать, как у меня вот на консультации была, и надо выплачивать каждый месяц 3000 евро, каждый месяц 3000 евро надо отдать. Денег этих давно нет, там все развалилось, вот. а у нее доход всего полторы тысячи евро, живет она в Казахстане. Вот. Ну, так, чтобы вы понимали, откуда ветер дует. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда мы начали разбираться, я ей сказал, говорю, ну вот вам надо выбрать цель, которая за пределами стоит. И она, как увидела, ей сразу стало хорошо, она поняла, чем, что ей надо делать. Так вот, вы выбираете цель не закрывать кредит, а получить доход, который заведомо больше того, что вы закрываете. Ну, вот на этом конкретном примере, вот, допустим, кредит там 3000 евро в месяц, вы выбираете получать доход себе для начала, там допустим 4000 евро, 4000 евро в месяц. Получается что? Что у вас все равно 1000 евро остается на все ваши дела. Но как минимум, это я говорю по минимуму, нормально. И вы прямо сейчас, прямо почувствуете, что получать доход больше, чем вы отдаете за кредит и для себя любимого оставлять хотя бы четвертую часть суммы, чтобы оставалось вам на жизнь там, на всякие прелести жизненные, на отдых там и прочее. Нормально? Нормально? Да, я думаю, что нормально, очень классно. И я думаю, сейчас у многих, сейчас, сейчас у многих переворот в голове, что да, именно так и надо, так и надо делать. И это работает, и множество-множество моих учеников и учениц именно так и поступают. Да, и не только те, которые у меня там в коучинге, и те, которые просто вот смотрят ролики, я с вами делюсь этим. Конечно, у меня есть трехмесячные, есть годовые программы коучинговые, где мы и получаем доход, и выходим замуж, там и все, все, все, все что надо, но про это я не буду рассказывать. Итак, что вы выяснили, давайте подведем итог сегодня, что нужно выбирать, не погасить кредит, а нужно выбирать себе доход. А вот как строить, строить уже источники доходов, это другой вопрос. И это вопрос, который я неоднократно освещал в своих роликах. Подписывайтесь на мой канал, заходите на канал, смотрите там про новые источники доходов, очень много есть видео разных, которые подойдут разным группам нашего населения. Вам точно найдется, что на моем канале посмотреть. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Вот так, дорогие друзья, вот такой сегодня у нас был классный ролик. Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк под этим видео, если вы вдруг не поставили. И до новых встреч, с вами был Игорь Мерлин, пока-пока.